Ой, давай украина. посмотрим, Юрия. что здесь есть. Так, ну-ка, здесь... друзья, давайте посмотреть. Здесь... Друзья! Гайки. Прости, как так что, Вежда. все подается у да. Делаем все Молодец. Молодец. Да. Да. Хлеб, соль, постоянно, О, постоянно. Спасибо, Благодарю вас. Держите. А хлеб возьмем. Спасибо, Розы Родину. Ангелы. Помогай Господь. Так, ну-ка давайте рассказывайте, что у вас здесь есть интересное. Суга. Это Газыри вас, да? Да, ну это уже лоб. А, казачий, а? да? Ну, что показал казарка, это было? Да, да. А как же? Надо ладыки подарить нога. Ой, Ой, да нет, мне не надо, наверное. Да, нет. Не нет, нет, нет, нет. Владыке, это, наверное, нехорошо. Нельзя, да? Да. А да. давайте тогда магнитик подарим. А, да. а, да? а, да. Магнитик а, а да? куда я а бы посиделил? Хладильник, а а ну, ну, Вот ну, казачонка да. вот такого. Вот казака возьму. Ой, у вас даже упаковка есть под казака. Ну, спаси Господи. Вот это возьму, это интересно. Благодарю вас. О, ты даже с копытцами есть, да? Казачата? Да. О, молодцы. Я вот себя маленькую. Молодец. Благодарю вас. Благодарю. Такой ты точно красивый. Пойдемте дальше смотреть, что он будет здесь. Не крутим. Блин. Ты опять одел?